Итак, дорогие мои, смотрите, куда я залазю. Итак, вы видите, что здесь происходит. Ты готов разбирать следующие панель? Три руки и не могут справиться с одним обыкновенным штекером. Я вообще... Go! Американские дети всегда задают вопрос, зачем торопиться? Утираемся и подрываем. Хочешь жить? Умей вертеться. Вот здесь. Видите, какой оператор. Не могу даже нормально снимать. Нажимаем, нажимаем. даже не нажимаешь. Ну, конечно, конечно, кто же должен сесть на самое почетное место? Всех приветствую на нашем канале Advanced Bay My Life, моя жизнь, мой стиль. Мы вас всех приветствуем, мы хотим снять еще одну рубрику для вас, как мы разбираем эту машину по запчастям. Все не покажем, но частично вам обязательно покажем, что вы делаете. Итак, я передаю конечно, передаю камеру своему оператору Ника Диму. Ага. Ты готов? Да. Помнишь K1 Speed? Ага, это прошлый Это прошлый раз было, да? Да, уже поехали. Поехали. Так, ребята, мы приехали на K1 Speed. Вот и настал тот день. когда Дим захотел на K1 Speed. Мы приехали сюда. Скажем вам, что происходит внутри. Вот такие спортивные машины здесь. Только интересная такая мертвая-мертвая тишина внутри. Вот здесь другая машина. Вот здесь вот дорога, по которой будем, будем гонять. Надеюсь, если они открыты или нет. Нет, посмотрим сейчас. Все это вам покажу. Вначале нужно зарегистрироваться, а потом нужно здесь все проплатить. Ты готов кататься? Ты проиграть готов. Я тебя выиграю. Ты знаешь, как все равно? Гонять. Гонять надо на победителя. Вот там телевизор, вон там, видишь, там да. мы будем смотреть кто из нас первый. Кто? Желаю счастья. Желаю счастья. Да, победа. Победа. Кому себе или мне? Нет. Потому что я знаю, что я выиграю. Вот такой нам носок на голову. Он уже одел. Так, да. наши имена зовут, видите? Готовы идти. Выбирать шлем. Первый гонщик уже разбежался, побежал. Мы его впереди мы выиграем. Так, ребята, видите? Вот тут я буду фоткаться вместе на первом месте. Вы посмотрите. Там да, мы идем. Выбираем шлемы. А вот и машинки, которые нас ждут. Ну что? Итак, ребята, мы сегодня с вами должны кинуть все эти двери. Все это делается очень просто. Снимается обшивка, снимается зеркало. Это то, что мы снимем здесь. После этого я вам покажу, как я скидываю дверь. Итак, мы взяли наши инструменты для того, чтобы скинуть. Также Никодим будет смотреть и учиться, как мы это делаем. Все очень смотрю. просто. Я... Это, конечно, старенькая машина. Вот ты... и. Снимай так. так видите, вот у нас уже есть одна запчасть, которая пойдет в наш магазин. Так, когда вы сюда мы ложим вашу запчасть. Следующее, что мы делаем, скидывается пластик с этой ручки. Надо подковырнуть. Вот здесь есть такое отверстие специальное. Под отвертку. Здесь у нас саморез. Так, вы видите, саморезик. Так. Следующее, Смотри, вот так. Подковыривается здесь. Пластик должен сойти с места. Здесь он имеет такие два ушка и все, хоть это и старая машина, но разбирается чудесным образом. Также здесь мы имеем малень... маленький... маленькая крышечка для колонки, это, как говорится, Twitter. А эти запчасти идут сюда, здесь в дверной панели у нас есть саморез. Конечно, я уже давно эту машину разбирал, да не обязательно. Здесь вся клипса, она нажимается таким образом и выходит. Следующее, это те саморезы, что у нас есть на этой дверной панели. Очень легко Она поддевается, снимается. Это тебе не порфа на мэра. И переходим не в задние панели. Uh, панель. Okay. Делается то же самое. кнопки выключатели поддеваются. штекера оцепляются. Саморезы раскручиваются. Ну вы все поняли, да? То да. есть принцип практически один и тот же на всей этой машине. Эта машина, именно вот эта модель, это огромное удовольствие в работе с такой машиной. Так вы видите, что все уже готово. Здесь клипс сзади у нас нет. Обшивка поддевается, поднимается, снимается. И обшивочка. вот пожалуйста. Вот. Это очень редкий вариант именно кожи. Мне очень интересно, похоже, что кто-то когда-то все это перешил. Ага. Видите, это не оригинал. Кто-то перешивал все эти дверные панели, поэтому они так легко и снялись. Ну, ты готов? Ага. Ты готов разбирать следующие панель? Да. Поехали. Теперь я твой оператор. Я не знаю. Ты, он переживает, испачкаться он или нет. Ты для чего приехал в гараж или пришел в гараж? Чтобы испачкаться? Итак, мы начинаем с задней панели. Так. Ставим. Да, поддевается. Есть у тебя плоская отвертка. Вот так. С этой стороны. Поддень с этой стороны. И вверх. Все. Так. Извините, я не вижу, что он делает, но ну, ничего. Все нормально. Да. Нажимается, снимается, кидается в салон. Поехали дальше. Фигурной отверкой надо раскрутить. Посмотрим, освоил ли он метод снимания вот этой вот этого пластика с ручки или нет. Посмотрим. Что Никодим нравится? Тебе? Где плоская отверка? Я не помню. Мы поддеваем вот здесь. Так. И снизу также поддевается. И снимается. Отлично. Что-то разбирается. Дверь. Тут же есть еще один саморез. Он очень шустрый. Как вы видите? Американские дети всегда задают вопрос: зачем торопиться? Все, все, все. Нет, там не надо. Ты саморез раскрутил? Да. Все поддевай, прикус снизу. Да. На себя тяни, снизу. Раз, Срывай. Просто так. Да, вот Все. Отлично. Третья прикол снята. Буквально прошло всего лишь всего лишь 6, минут уже. Ускоряем съемку немножко. Видите? Я как оператор должен постоянно толкать. Итак, мы снимаем ноги Но? дверные. Да. Первое поддеваем здесь. Нет, рай, рай делает. Не, делает. Не, не, не врезаем мы. Вообще не, не острием вниз, а поддеваем. Все, uh -huh. да, оттягивай. У нас здесь два штекера. Один штекер идет на зеркала. Не успел я заснять. И второй штекер идет на кнопки. Конный направление. Отлично. Все, ложи пока в салон. Так, посмотрим, освоил. Он все-таки на второй обшивке дверной панели. Что надо сделал? Пока саморезами он освоил. А вот дальше, что такое? Тут уже клипсы снято. Так, подожди, поднимай. Ты же еще не снял. Ну, а эту панельку. Итак, посмотрим, что он делает. Опять, нет, нет. Все-таки все не освоился мой оператор еще. Мой оператор еще не ну, понял. Новая машина. А, новая машина. Четвертая дверная панель. И все равно не освоились. Снизу надо. Отлично. Так, ребята, если вам какая рубрика нравится, дайте знать в комментариях, пожалуйста. Мы не хотим быть многословными. Ну, он опять забывает самое элементарно простое. это же надо снять оно же не даст дверной обшивки выйти с места теперь. снизу на себя не вверх не вверх а ты тянешь снизу сюда а, хорошо давай итак ногой стираемся и подрываем и теперь этот край вверх этот вниз и отсоединяем лампочку Хочешь жить, умей вертеться. Знаешь, Никодим? Нет, так, ушло на одно 3 минуты. Простите нас, пожалуйста. Ничего страшного. Но мы учимся. Я даже попасть не могу. И видал, как она отскакивает у нас. Итак, я ищу 15 номер моей машинки. Вот так вот я выгляжу. Вот и моя машина. Номер 15. Я не знаю, почему аж меня сюда поместили. 15 номер. Мы, впрочем, готовы. Как я себя чувствую в этой машине, даже не знаю. Так, здесь. О, что-то тут-то сидеть неудобно. Но ничего. Тут наш тормоз. Здесь наш газ. Колесики такие лысенькие. Вот видите. Так что, ребята, мы погоняем сейчас с Очень-очень быстро. Следующим этапом, ребята, мы разбираем зеркала. Для этого мы будем использовать вот такой вот инструмент. Это макита. Маленькая такая у нас. Хорошо. Итак, Никодим, следующий этап. Мы снимаем наши зеркала. Во-первых, почему мы это делаем? Так двери удобнее складывать на стеллажи, на наши полки. Okay? Okay? То есть yeah. Мы снимаем. Очень просто, все очень просто. Эта машина очень примитивно сделано поэтому я такие машины каждый день разбирал и разбирал имеется три болта два болтика ты снимаешь снимается у тебя маленькая такая колоночка да. okay и снимается третий болт, мы уже отсоединили здесь есть клип с направлением вот угу. вот. что нам сделать, Ее? поджать чтобы это как предохранитель такой, чтобы зеркало не упало когда ты раскручиваешь все, вот твое зеркало, пожалуйста элементарно, все просто ребята, подписывайтесь на наш канал заходите в наш магазин на ebay или на Advance Bay. все эти запчасти наши, они там устанавливаются видели оператора? так, давайте мы все это начнем складывать итак, наш студент Разбирать Lexus AS 300 модель 2004 года Снимаем три болта, я сохранил болты, а он выкинул болты. Ладно, ничего страшного. Да, Нажимаем и все. А теперь отсоединить еще штекер, отсоединяем, убираем, складываем. Какая процедура классная, да? Так, ребята, мы в общем готовы практически скинуть наши двери с машины. Да, еще надо снять колоночку вот эту вот маленькую. Вот здесь, видите, какой я оператор, не могу даже нормально снимать. Нажимаем, нажимаем, даже не нажимаешь, нажимаем по середочке и вытягиваем. Три руки и не могут справиться с одним обыкновенным штекером. Я вообще, я поражен. Оператор мой, подержи, пожалуйста. Или ты справишься. Вот так вот, все элементарно просто. Итак, я предлагаю взять камеру в свои руки. Итак, подошло несколько человек, мы сейчас ждем нашей очереди, когда нас подключат, и после этого будем выезжать. А вон там Никодин сзади, сзади меня видите. Итак, посмотрим, кто сегодня будет победителем. Вот подходят люди, которые будут с нами соревноваться. Мы сегодня должны прийти первые. Помните, я вам показывал, что мы должны быть на первом месте. Вот там. Так, нас включают. Отлично, все включилось. Снимается пластик. Посмотрим, если мы осилим, раскрутить. 10. это практически невозможно почему потому что этот болт он на окрас для этого мы должны взять помогать вороток так хорошо ребят смотрите что мы делаем мы должны сорвать эти даже с воротком Идут очень очень туго эти болты они закрепляют именно краской я имею в виду. вот посмотрите, снимаешь. Эта краска не дает этому болту, потому что здесь происходит постоянное движение, чтобы этот болт не раскручивался. Для этого ставится такая вот красочка и mm -hmm. клеится на краску. Так, смотрим, что мы делаем дальше. Это самый первый этап для раскручивания двери. Дверь мы закрываем. С этой стороны мы имеем 4 болта. У нас есть два варианта. Раскрутить с петлями или без петлей. Yeah, yeah. Так, хорошо, батареечка пока держится, нормально Итак, мы снимем вместе с петлями Мы оставим петли на дверях Может быть, кому-то понадобятся петли Итак, раскручивается четыре болта, дверь, вы видите, была закреплена на клей специальный, но это не абсолютно не мешает мне дверь сорвать с места. Вариант, что я забыл, Ой, да. это отсоединить. Я говорю. Ты говоришь, да? Надо что-то взять. А я забыл. Ах, я забыл. Ну ладно. Когда ты давно не разбираешь эти машины, забываешь правильную процедуру. А когда последний раз ты машину отбирал? лет, наверное, десять назад. Когда я еще. Когда мне один горек? Когда тебя, наверное, еще и не было. Ты подожди, мне одиннадцать. Одиннадцать? Да, если десять лет. 11-10 будет один. Да вы что, ты там еще считать умеет. Астен, не помоги, подержи дверь, я. Так, ребята, мы двигаемся к следующей двери. На этот раз мы отсоединим провод В первую очередь, тейкер у нас находится за дверью. Очень доступно. Итак, мы это сделали. Следующее, мы переходим в салон. Все то же самое, снимается пластик. Мы не видим. Не видим, да? Mm -hmm. ну, мы уже видели. Одно и то же, что мы делали впереди. Так, на, этот, на этой двери мы не будем вставлять петли. Так как петлям надо добраться изнутри. Но мы петли оставляем на самой машине. Болты раскручиваем, а, пожалуйста, дверь. Так, по отдельности мы можем собрать машину по запчастям. Так, мы приступили к последней двери. Последние штрихи по разборке. Итак, надо достать обязательно штекер отсюда. Мы его отсоединили внутри мы его вытащили. Конечно, не без акцидентов или происшествий. Травмы бывает всегда. Последняя дверь скинулась сюда. С этого места, друзья, двери будут перепод фотографировать двери и после размещать их на нашем магазине на eBay. Так что ссылочка в описании внизу, можете посмотреть. Что из этой машины мы хотим сохранить максимально это сиденье конечно я очень-очень сомневаюсь что мы их сможем продать кто его знает может у кого-то есть как я наблюдаю это не оригинальные сиденья да да похоже что их и решили неестественная натуральная кожа которая приходила с сексом почему я это говорю можете здесь увидеть есть определенные такие вот паточки. Uh -huh. ну по крайней мере я на протяжении своей истории и опыта с такой моделью я не помню чтобы был такой салон uh -huh. был серый салон но не именно такой. Кто-то взял, перешил. Сделали довольно неплохо. Работа сделала неплохо. Uh -huh. а, как вы видите, от удара из-за того, что удар был сзади. Эта сидушка у нас сломанная. Вот здесь вот место можно. покажи вот место. Видите, когда удар пришел сзади, человек своей спиной проломил эту пинку. Практически можно использовать, но надо перепаковать на хорошее сиденье. Человек точно что-то сломал от этого. Наверное. Ну конечно, человек любил такие. Как это назвать нам? Не знаю меховики куховики, таравики. Тебе надо твой лексус поставить. Куровики. Что это у нас? Я вообще не знаю. На камеры, знаешь? Хоть не надо. Кто-то действительно потел, потел. Нет. А ты не подеешь. Нам не надо. Итак, мы приступаем к сидушкам. Нам накинуть кресло сиденья с этой машины. Есть такие Никодим пластики, uh -huh. которые скидываются с одной, с третьей, со второй, третьей стороны. То есть все эти вещи мы не сохраняем почему потому что они уже устарели никто не будет на такой машине эти вещи менять. Это уже старая модель. Ребят, хочу вам сказать. Буквально за историю своей жизни с этой машиной хочу рассказать, что буквально каждую запчасть, практически каждую запчасть, я за историю и опыт свой опыт с этой моделью в течение 10 лет мы буквально все продали. Каждую запчасть мы продавали. От такого пластика до такого пластика, таких крышечек. Практически все-все-все размещалось на eBay и, свое, и продавалось. Сегодня это уже не надо, это уже устарело. Единственное, что нам надо. Сейчас сдвинуть сиденье вперед. Для этого нам надо аккумулятор. Угу. Итак. Что мы делаем? Нам нужно зарядить аккумулятор, чтобы мы могли сдвинуть сиденье вперед. Принесите. Так, давайте немножко уберем. Классная фара, ребята, кому надо, пожалуйста. Зеркало внутреннего вида, кстати, тоже в хорошем состоянии. Есть зеркало. А, Никодим, ты любишь садцы? Я не. Не, не любишь, ну, ты не любишь. Что ты за клубу все говоришь? Саци. Ну как? Слышь, сколько diamond. Ты вот это только продашь? да, это только продашь. И все, это заработаешь. Дай, дай. Огромных денег заработаешь. Кстати, сколько колец можно сделать. Обратите внимание, ребят. Ну, это не настоящие. Если бы это было настоящие, если бы было настоящее, они бы не ставили наперед или назад, то бы. Да ну ты перестань. А четверку взял бы. Да нет, это настоящий. Реддифан, настоящий. Давай, Настоящий. много любителей? Uh -huh. Это номер держатель на передний бампер. Тому надо, пожалуйста. Есть. У нас также есть противотуманочки. Ребят, смотрите. Uh -huh. Это именно только спорт-красс-модель. Это и модель а, с фургонового типа. Они не подходят на обычный то есть они вам, не всем подойдут. Это держать держать? Должен нужная вещь. Это гарби Фара. Ну, здесь компьютер есть для фары. Мы mm. тоже это будем продавать. Все это когда мы продавали. Все продавали. Вся эта мелочь сегодня не надо нам. А мы то отсюда вытащим. Карпет мы доставать не будем. Но мы достанем коврики. Они в неплохом состоянии. Кстати, у меня есть такая машина, которую можем сохранить для нас. А, да. Тут было. да ты чё! Да ты чё! Ты посмотри, какие у меня очки. Чё они грязные? Видал? Тут носил. Так, ну, не знаю. Сделаны, конечно, где? Ребята, это не Гучи, не Мучи. Это 2319 серия. Серия сделана в Китае. Это, кстати, 2319 китаец собрал такие не хочу. Да перестать. Смотри, раз. От. Они сами упали. Ты почему ломаешь очки? Не ломаешь очки. Даже сумочка для них есть. Да? Уменьшись. Это же гучи мучи. Это гучи. Смотри, какая сумочка. разве это не гучи, ребята? Это один доллар за да, Что, смотри. HDO. <связывается> да, Гарри, гар, да, <связывается> очки. Вот это хорошая вещь. Сейчас мы, ребят, комплект. Кстати, хочу сказать, мы это можем разыграть в комментариях. Кто это не купит? Кому это интересно, пожалуйста, вы получите очки от нас. Ваших. Мы ждем ваших комментариев. Мы отправим вам. Это wanna be или хочется быть гучи. Что вы лучше хотите? Вот это или ту интересно вообще а, это Redwood City, правильно Но машина калифорнийская мы купили ее в калифорнии сделан был последний смог техосмотр на машину был сделан кого числа 20 -го, 3 -го, 9 -го, 20 -го, больше года тому назад и была регистрация на эту машину у нас есть еще дополнительная зарядочка такая текст Кстати, ребят, пишите комментарий нам есть а это можно вот раз можно нам можно на нет подписчикам на очки ты хочешь очки надо очки надо так ребята у нас нас... маленький пультик ты же поснимай у нас здесь стоит Сонька Сонька видел да вот его пультик Ой. и также есть дополнительный проводочку много смеешься у нас а ты так много раз кама поехали став на паузу давай пожишка я мать Уждаем два болта хорошо а теперь, ребят, знаете вот это называется shift на или, скажем так он э, у рычаг шарик шарик для переключения когда вот эта штучка продавалась 45 долларов знаете, за шарик 45 долларов. А сейчас сколько? И улетали только так я думаю что от сегодня я смогу продать что он в очень хорошем состоянии в идеальном состоянии я тоже вполне уверен что я смогу еще так продать что вы думаете в комментариях напишите как вы думаете давайте поставим какой-нибудь такой может быть небольшой спор смогу ли я продать за 45 долларов вот этот маленький шарик раньше Ой. я мог сейчас посмотрим ну состояние очень хорошего порастил видите состояние очень хорошее потому что машине 18 лет ну, давайте посмотрим что вы скажете в комментариях спасибо большое а опять конечно это спешил такая вот тут не зарабалось мы ее помещаем в сумочку и кидаем для чего для фотографии ты же хотел дать бесплатно да очки да а мячик мячик мы продаем мячик тоже идет кстати. так друг мой дорогой любезный давай-ка мы сбегаем за аккумулятором то есть за заряд так, о, смотрите, что получилось, мы уже нацепили бампер на эту машину, Астон молодец нацепил, просто он хочет посмотреть, как она выглядит, друг любезный, За зарядочкой, ну, посмотрите, да, ну вообще машинка симпатичная, конечно, но, но мы надеемся, что все у него получится очень хорошо, соберет солнышко, конечно, нас сегодня, ух, прижаривает хорошо, ну ничего, а вот и наш пёс, посмотри, Каури, иди сюда, иди ко мне, вот он, классный такой, О, тебя надо опять чистить, у нас много травы и много таких по нему жуков лазит Лещей я эти чуть попозже почищу о наша зарядочка прибыла отлично я учил учил никодима как это все устанавливать подсоединять проверим то он помнит это не надо нет не надо соединять нам надо подсоединять чтобы нам можно было первое что он знает в электричестве так правильно так дальше дальше никаких комментариев не дает я вообще не понимаю нас подписчики смотрят а комментариев никаких Они... Пускай, что... лайк давай лайк лайки поставят и почему мы ставим да. Да, давай Тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан. Так красное это что? Ну, ты еще сомневался? Такая здоровая крышка красная, и ты сомневался? Крышка Ну, я забыл, он же просто оператор. Ой, я Комментатор. Да, ну что ты хотел? Мы же блогерством занимаемся Включаем Итак, ну, давай посмотрим Двинуться наше сиденье. Не двигается сиденье. Значит, кто-то не хватает Давай-ка мы поставим на старт И теперь, ай-яй-яй Смотрите, как они ездят Ну, Подожди, не, не делает Давай мы одно вначале А, ну конечно, тут же надо Добавить ему электричество Да подожди, что говорю Торопится все время Так, имеем ли мы доступ? Почти Ребят, что классно у этого сиденья, У этой модели Это вот эта вот откидная такая спинка Кстати, очень удобно для использования лаптапа Или даже все эти сиденья задние Они тоже укладываются А было время, когда я даже уезжал в какую-нибудь природу И спал в такой же машине То есть было и такое время у меня Так, аккумулятор слабенький Но, тем не менее, мы движемся вперед Нам нужно иметь доступ к болтам задним Все, здесь мы имеем доступ Так, что-то мы по запчастям собираем наш пульт Ты видал? Хорошо Итак, давайте мы попробуем следующее сиденье Никодим, держи Сейчас, я буду сзади полкать Сломано Ой, не вмещаюсь Может быть, поменяемся? Ну, давай, что, едем вперед, да? Да, нормально так еще чуть-чуть отлично все, все. все мы имеем доступ к нашим болтам ты что снимаешь? Стояние какое красивое что подписчики не видят да это же коммента... комментатор оператор оператор этот, оператор ко... это комментатор не дает ты куда пришел мы идем туда один болт ну давай вот снимай на камеру Все. Отлично. Все, мы раскрутились Камеру Я не знаю Ага Итак, низом мы имеем вонючку Вот такая вонючка продается в магазинах Для тебя Что для меня? Для бывшего хозяина Кто-то ему было тут не по себе Что я снимаю ее? Читаю и снимаю Понятие Итак, мы отсоединили сиденье У нас здесь два штекера Подключение для сидения И для... Кстати, это сиденье имеет память О, вот какие деньги? Да, это первые ютубовские деньги Центы Одно мы сняли, второе, второе мы еще не раскрутили. Пожалуйста, можно? Давай. Давай, давай. Дорогу молодым. Держи. Также здесь, пожалуйста, еще одна вонючка. Чем ему так много вонючек? Возьми себе еще одну вонючку. Чем ему так много? Пахнуло хорошо. Я не знаю, что ему воняло, но, тем не менее, мы сняли. Так, давайте мы поднимем сидушечку на место. Попробуем ее боком вытащить отсюда. Вот и все, мы закончили, мы заезжаем, припарковываемся. А сейчас посмотрим результат. Так, хорошо, ребята, вот идем. мы вот, приехали, вылазим отсюда. Thank you, guys. Вот так, примерно так. Сейчас посмотрим результаты. Кто? А я, ты смотрел? Какое место я взял, дорогая моя, скажи мне, пожалуйста. Почему второе? Сейчас, сейчас. Так, Ха -ха, я что говорил, а? Дмитрий, Арманжи, первое место. Конечно, первое место, Смотрите. И далее. И далее. Как? Вай. Ты что не знаешь, ты родился no. третьим? Ребята, вы смотрите, смотрите. а? Итак, дорогие мои, смотрите, куда я залазил. Она первое место. На, на, на, на, засними, пожалуйста. О, все. Камеру поверни. А ты мне тогда... Вот она. Первое Орена. место чемпиона. Финалик. Первое место. Дима, а третье. А, третье. нельзя, третье. нельзя, нельзя возвышаться. Никодим, иди с папой сфоткайся. Что, покажем сколько у нас миль на машине-то, а? Смотрите, ребят, покажу, что это у нас тут такое. А, 130, ровно 130 тысяч миль и почти 131 тысяча миль на этом двигателе, на этой трансмиссии. Итак, что у нас с магнитофоном вообще, работает он или не работает? Лицевая панель выскакивает. Ну, я не вижу. Так, USB, включись, не включает. Ладно, мы любим оригинальные вещи, а не китайские. Итак, что мы еще здесь снимем с этой машины, не годим? Практически мы можем снять рулер ребят. Может быть, отдохнем? Подушку. Давай-ка мы закончим этот сюжет. Уже, да? так ребят большое вам спасибо что вы с нами продолжайте нас смотреть ладно подписывайтесь на наш канал еще раз добро пожаловать адвен сбей my life my style а мой сын смеется моя жизнь мой стиль это то что мы делаем сегодня ребят подписывайтесь комментируйте ставьте пожалуйста ваши лайки пока пока вот так ребята прошел наш вечер очень было интересно у этой девушки у этой девушки Первое место занял. Да, я заснял уже.